Всем привет, друзья! Вот сегодня хочу показать, как я затачиваю вот такие клюкарзочки. Вот, ну уже камеру настолько близко подвесил, свет уже вам включил, потому что сколько раз я вам не показываю, как затачивать резец, так у вас то вам не видно, света мало, то очень далеко, то еще что-нибудь. Вот, друзья, теперь уже я думаю видно будет. Если видно, ставим лайк. Вот. видео показывают, как затачивать там полокруглую стамеску, отловую, да, там стамеску прямую там стамеску. Ну мало кто показывает, кто как затачивать клюкарзу. Показывают даже как уголок проблемный заточить. Но вот клюкарза тоже она ж, ну, как бы не очень простая стамеска, да, так. С ней нужно тоже немножко повозиться, если честно. Так что, вот, хочу вам показать, что я сделал. Как всегда, обычный процесс. Внутри все выполировано, снаружи сделал какой-то вид. Особо я не вывожу его до блеска, потому что это мне без надобности. Мне главное, чтобы... Резец сделал свою работу. вот, А красота это не для меня. Мне нужно, чтобы резец сделал свою работу. Чтобы не говорили там, что нужно сразу отполировать это все, чтобы блестело. Режешь и смотришь, как у тебя там на носу муха ползает. Это все фигня, если честно, друзья. Вот, взял это все, отполировал здесь, здесь у меня был как бы завал, ну, завальцевало, сейчас я это немножко вот подправлю на, с торца и начну затачивать. Вы просто смотрите за движение, затачиваем до тех пор, пока здесь не появится загусенец. Несколько движений и в воду макаем. Вот вода. У меня тут кисточки у нее, конечно, отклея. Но все равно макаем воду. Несколько движений всё. и все. И еще один такой вариант. Есть, когда круг крутится на вас. Немножко есть возможность, что будет вот так у вас это выбивать. Вам лучше, чтобы крутился от вас. Потом вы... Берете это, ну как бы придерживаете резец, чтобы он туда не побежал. И вам легче тогда не нужно вот так это все. Тогда вы взяли свой угол и работаете. Вот. Ну, угол где-то, ну не знаю, кто говорит, что меряется толщина, умножается на 3. Кто там по градусам 20-30 градусов, это, ну, я, если честно, уже у меня. Как говорится, довольно часто я точу резцы, так что мне уже привычку оно пришло. Я как-то уже привык, смотрю по заточке с угла на глаз. Сказать точно, по-научному я вам не скажу, потому что и вы сами и вот эта вся наука к самой заднице. Когда вы научитесь хорошенько резать, вы попробуйте. Раз заточили, резать, режете, второй раз заточили, третий. А потом вы уже затачиваете, и вам уже легче резать. Все, вы знаете, как вам заточить резать. Всё, вот, вот эта наука самая, это практика. Вот это даже я вот вам рассказываю. Только чтобы теорию, что вы теоретически это увидели, как это делается. Пока вы практику не пройдете, вы не научитесь затачивать любой резец, даже прямую стамеску. Вот. Это самое главное, друзья. Вам побольше нужно затачивать стамески. Нет, боитесь испортить стамеску. Возьмите железяку обычную. Сделайте из нее полукруг и затачивайте с нее. Вот. Пока железяки не научитесь тащить, <смех> резать не беритесь. Вот. Самое главное, что твердость руки взяли и перевернули. Вот таким движением. Вот Берем раз и все. И запястье вот на, здесь идем. А на конце запястья, я думаю, все понятно, все ясно. Затачиваем. Несколько слов, друзья. Смотрите, с первого раза, когда я вот сделал несколько движений, я там мочил воду, я уже когда это снова прислоняю резец к наждаку, уже камень как бы прилипает уже резец к камню. Потому что уже первые движения сделаны, есть направление для заточки резца. Вот сделали, да, вот такой градус. Все и погнали. Он уже у вас. Старайтесь просто приложить. Не нужно давить резец прям быстро не будет. Вы только спалите резец. Приложили легенько, а потом немножечко слянца там э, только руку свою прислонили, чтобы ну немножко небольшой вес, чтобы не бросало резец. Возможно у кого-то э, бросает. И про, получается, что нужно прислонить и таким образом вы э, уже магнитом как бы притянула к камню. Все. Главное первые несколько движений сделать правильных. Дальше легче. Вот теперь э, берем, смотрим на нашу кромочку когда притачиваемся, смотрим здесь на кромочку, она еще не заточена, и смотрим где тоньше, где толще и нужно смотреть, чтобы брать вот здесь у меня чуть толще, нужно этот край немножко больше взять, чтобы потом у вас не получился вот тут ножовка знаете, такая кривая чтобы стараться поровнее, конечно делать вот Друзья, теперь загусенец появился небольшой. Это загусенец будем уже доводить на вылоки Вот так. Видели, как я уже делал и по, по два движения макивал воду по одному уже. Вот это для того, чтобы не вообще не спалить в итоге вот эту ну, самую заточку, потому что чем уже тоньше здесь толщина металла, тем уже получается как говорится, быстрее нагревается металл. Если мы его сразу спалим, это будет проблема, друзья. Резец нужно будет обрезать на сантиметр аккуратно и заново перезатачивать. Но, чтобы этого не стало, у нас есть водичка. Так, ну что же, я сейчас это слегонца на войлоке подправлю, потом нужно будет набить ручку. Так, к войлоку вот подошли мы, теперь нужно править. Желательно конечно править на ровных площадях. Так, но правку я не довожу до конца из-за того, чтобы, когда я буду набивать ручку, я чтобы не испортил саму заточку. Я просто правку сделаю с лианца, чтобы посмотреть ровно у меня вот здесь заточка. Потому что иногда в некоторых моментах здесь нужна идеальную ровность при резьбе. Вот. Так что я сейчас набью ручку видео в интернете полно как ручку набивать не буду показывать чтобы не занимать вашего времени и потом продолжим к самой правке так друзья ручечку набил Ну, как говорится не все так просто нужно еще довести резец уже до ума вот берем конечно с собой тряпочку вот чтобы вытирать резец от постыгоя потому что можно потом брать за резец и наносить ее постыгоя на ручку и будет не очень хорошо вот если долго придержать резец можно его спалить все поняли немножко по чуть-чуть не надо все сразу понемножку уже достаточно. Много я сильно не заваливаю чтобы было это все видно. Здесь выпарировано, я уже думаю, что достаточно. Сейчас на деревяшку нужно пробовать. Так, друзья, Начинаем. Хорошая заточку прошла. Тоже отличненько. Ух, этаж. Вообще четко хорошо, и это отлично. Вот так друзья. Заточку всё. все. Все резцы сегодня новые прошли. Ух, это мне вот. Подписчик высылал вот такие аппараты. Думаю, проверю, что, что за резцы. Вот подточил. Берет отлично. Вот. Ну еще есть вот, как говорится, вот такие резцы. Ух, загнал. широкая лопатка. Она, конечно, мало где пригодится, но вот поуже. Вот, на этот край сейчас вот пойдем. В вот, принципе, Если посмотреть, рез чистый всех резцов. Понимаете, в основном работаю с липой. Ну, сразу скажу, что заказывал я у кузнеца вот эти резцы. Я ими и по дубу работал, и по кленове. Клен вообще твердое дерево с дубом легче работать, чем с кленом если честно, для меня, не знаю как для вас вот ну в принципе что я хочу сказать, что резцы хорошие, ссылочку сброшу в описании, там посмотрите ролик кто не смотрел, там есть и контакты для него ну, к этому кузнецу возможно вас заинтересует это ну режет друзья, режет, видите, я ж не хочу никого обмануть, что, как бы, знаете, есть такие, там, издалека порезали, побросали, и, как как бы, говорят, все режет, а оно на самом деле ну не режет. Все равно мне этими резцами работать, и я прекрасно понимаю, что лучше заточить один раз хорошо, чем сделать классный ролик, чтобы вас там обмануть или что еще что-нибудь чтобы вы мне сделали какие-то просмотры я с вами поделился некоторыми э, нюансами как говорится, движениями возможно вы возьмете на вооружение это себе данные способы заточки вот, если кого будет интересовать где взять заготовки на резцы пишите, я вам дам контакты, это не вопрос вот этого мастера, который занимается, мне очень уже много рисовать него. У меня в самую первую очередь я заказал вот такие полукруглые рисы. Вообще геометрия по поводу резцов они не кривые ровные все как ну все как надо в принципе все ровненько все отличненько и резьба получается уже лучше раньше кто смотрел мои ролики у меня были самодельные резцы вот у меня конечно спасали меня вот такие э, стамески они меня спасали потому что они у меня были там одну взял там одну выменял там одну купил и как бы слава богу я ими занимался ну а теперь у меня уже резцов побольше я могу экспериментировать больше с резьбой соответственно и вам желаю обзавестись множеством резцов чтобы вы уже могли делать хорошую резьбу Вот тогда вы уже начинаете экспериментировать начинаете уже резьбу для себя усложнять и соответственно она как всегда будет выглядеть красиво вот ну, вам, конечно, виднее со стороны, какая у меня резьба хорошая или плохая. вот. И, конечно, вы, вам судить, хорошие это резцы или нет. Но я знаю по себе, что этими резцами работать можно. Даже не можно, а хочется работать, потому что они очень хорошо сделаны. Вот. Так что, друзья, у меня все. Всем пока, до новых встреч!